Здравствуйте, уважаемые зрители подписчики канала «Про цветок». В этом видео с вами я, Пашки Ощ, Анна. И мы напоминаем, что же еще можно посеять в июле месяце на своих участках. В июле к месту будет посеять как прямым методом, так и с помощью рассады тыквенной культуры, например, как огурец, кабачок, патиссон. Естественно, необходимо выбирать сорта или гибриды ранних и ультра ранних сроков созревания и, как правило, плоды мы уже будем собирать во второй половине августа, начало-середина сентября. Также хорошо в июле всходит и растет группа столовых корнеплодов. Морковь, свекла, редька, редис, репа, дайкон, турнепс. Если мы высеваем морковь и свеклу ранней весной, то при температуре почвы порядка 5 градусов данные корнеплоды будут всходить вплоть до двух недель. Что касается июльских севов, то как правило свекла всходит на 5 шестой день. В отношении редиса, орейский, дайкона это все культура длинного дня. По этой причине их лучше высевать во второй декаде июля месяца. Конечно, можно подобрать устойчивые сорта и гибриды данных корнеплодов к цветушности, И если такие вы все-таки нашли, то их можно высевать на протяжении всего месяца июля. Не забываем высевать все зеленые культуры, которые по-прежнему хорошо всходят, растут и развиваются. Это всевозможные руккола, укроп, петрушка, кориандр, базилик, любые зеленые культуры, которые вам нравятся. Хорошо растет и развивается лук-батун, высеянный в июле. Также хорошо будет расти щавель, который любит более затененные участки и подкисленную почву. Также в июле можно высевать различные пряноароматические растения. Например, розмарин, чебрез, душица, мята, мелиса. Но здесь можно воспользоваться маленькой хитростью. Часть растений можно высеять прямым севом в открытый грунт, а часть можно высеять семенами в стаканчики и закопать их также в открытый грунт. По мере того, как вы будете приближаться к холодному. Осенним условием можно эти стаканчики достать, переместить их в различное кашпо и отнести в дом. И на протяжении длинных осенних вечеров, зимних вечеров наслаждаться ароматными чаями. Такой же хитростью можно воспользоваться и при высеве томатов, которые впоследствии вы перенесете домой. Лучше, конечно, подобрать томаты низкорослые. Я в более раннем видео говорила о том, что есть 120 сортов томатов гномов, которые были специально разработаны для компактного выращивания. Они идеально нарастят вегетативную и корневую массу за летний период и вступит в фазу плодоношения уже в более поздний срок, в осенний-зимний срок и к Новому году при досвечивании у вас будут свежие томаты. Из капустных культур хорошо будет расти и развиваться такая капуста, как пекинская. И вы можете ее высывать конвейерным способом на протяжении всего месяца. И более средние и среднепоздние сорта при должном хранении долежат до Нового года. Если вы уже съели горошек, высеянный в апреле месяце, то имеет смысл потеять его и в июле. Но имейте в виду, что, к сожалению, горох более поздних сроков высева активно поражается мучнистой росой. Поэтому подбирайте, пожалуйста, сорта гороха, которые устойчивы к данному заболеванию. И если вы закрыли все вопросы в отношении овощей на своем участке, но еще осталось много Свободного места, то, конечно же, можно высеять сидераты. Лучше высевать смесь сидератов, например, вика, овсяную смесь, фацелью, различные бобовые культуры для того, чтобы земля не только увеличивала плодородие, но и также структурировалась. В более глубоких слоях на этом я с вами прощаюсь надеюсь что в этом видео вы вспомнили о тех культурах которые еще не поздно высевать в июле месяца оставайтесь на канале про цветок всего вам доброго до новых встреч спасибо за подписку и лайки